Слушай, Си, ты слышала? У нас новая куколка появилась в нашей Лолланге. Да ну ладно, ты не шутишь, правда? Слушай, откуда она прикатила? Из Америки приехала, как и я! Да, кстати, за ними же есть Дедоны Да. Странно, а почему же Дона здесь нету? Почему еще ты на мороженке? Ну слушай, независимость. Они же только-только вот пару дней куколок приехали. Пусть еще немножко отдохнут. А мне тут очень даже нравится. Вау, смотри, а вот и новенькая. вот это в Америке куколок выпускают. Я еще не видела, чтобы от нашего мороженого такой эффект был. Привет, друзья! Ну что же, давайте посмотрим, менять ли куколки цвет от мороженого. И начнем мы, пожалуй, с огромной капсулы. Мне так нравится, как она открывается. Так, здесь у нас уже есть лупа. Но все подсказки здесь мы уже видели и повторных рассматривать не будем. Но куколка это очень классная. Вторая молния, как всегда, не хочет. Ой, смотрите, я уже вижу... Розовую капсулу Здесь наша подсказка Вы не поверите Здесь точно такая подсказка Как и в прошлый раз <сؤال> <сؤال> <сؤال> Неужели это будет повторка? Нет, ну это уже слишком Вторая капсула и повторка Сейчас узнаем Будет это повторка или нет Ой, смотрите, а вот и наши коды. Но ну, я думаю, мы уже и так из этого справимся. Похоже, как прошлая куколка. Но сейчас все это проверим. Начнем. Здесь у нас мир. Где наше сердечко? Вот. Не открывается. Дождик, солнышко. Нет. Корона. Диамант нет. Огонь и снежинка тоже нет. Ну, все это последнее. Есть. Открылся. Давайте смотреть. И это. А -а -а, смотрите! Нет, ну такого у меня еще не было. Вторая капсула и повторка. Вот это да! Ну что ж, посмотрим дальше. А теперь откроем второй код. Так, левер. Где наш чертенок? Вот он. Нет, мир сердечко. Дождик солнышко. И наш второй сюрпризик. А, вот они. Сапожки, белые сапожки с розовой полосочкой. Нет, ну это вообще. А, это опять повторка. Итак, Левер, Где вот чертенок? Нет. Мир сердечка, дождик нет. Точно. Здесь у нас получилась корона и диаманты. Открываем Вот ее костюмчик Гонщицы, все равно он классный Он очень красивый Малиновый, яркий Просто бомбезный И конечно же сама куколка Итак, мир у нас уже был Погодите, здесь солнышко А не снежинка Где наше солнышко, вот оно Нет, корона у нас тоже уже была Огонек снежинка Тоже не подходит Конфетка была, с было Мир сердечка! Ага, точно! Вот и наша куколка Здесь еще один сюрприз Открываем И здесь, конечно же, ее розовенькие очки Этот костюмчик я уже разрывать не буду Я его просто аккуратненько сниму Вот так Вот она! Они просто идентичны И это мы сейчас снимем Хотя, в принципе, в этом клубе есть две куколки. А, но у нее попались одинаковые. И это, по-моему, тоже меняет цвет. Смотрите, у нее волосы даже уже слегка такие розовенькие. Снимаем. Все, есть. Вот такая куколка. Та-дам! Наша малиновая красотка. Ну что ж, теперь давайте посмотрим, какая куколка вместе с ней пришла. Ну, давай. Где моя подсказка? Вот она! Итак... Вау, смотрите, здесь клевер и чертенок! Я не помню, что это за клуб! Вторая молния! И здесь голубенький шарик! Вот и все, мы уже совсем-совсем близко! Поехали! Голубенький брелочек! Как вы думаете, кто? Что здесь будет? <свят> Смотрите! Вы видите эту обувь? Мне кажется, я нашла то, что нужно. Здесь вот такие вот спортивные ботиночки малинового цвета и с белой подошвой. Вам ничего это не напоминает? Та-дам! Я очень на это надеюсь Так что открываем следующий пакетик а, Вот это да! А я-то думаю Наверное удача мне перестала улыбаться Но нет, смотрите У меня такого еще ни разу не было Это просто круто Это же сумочка Младшей сестренки Драгрейсер а, Круто Извините эмоции Какая она классная, в клетку, в полос, ну, полоска только здесь, с черными ручками, класс, как будто флаг вот этот на финише, очень-очень круто, очень-очень круто, и, да, быстренько Панки исполнил свою миссию, один, два, три, четыре, пять, а -а -а -а -а! класс, класс, класс, класс, класс, класс, класс, смотрите, вот это да, я бы даже сама такого не придумала. Очень классно. Ребята, мне впервые видео совпала семья из новых шариков! И это просто бомба! Я не знаю, кто там поспособствовал во вселенной этому всему, но очень классно! Ну, она бы и так, и так совпала, в принципе, потому что взрослая мне попалась еще в прошлый раз. И теперь малышка. Но вот так вот, что вместе в одном видео не такой еще не было. Это вообще круто! Мега круто! Вот, смотрите, как круто эти куколки меняют цвет! У малышки точно так же меняют трусики, как и у большой куколки. Просто это костюм... А, вот! Я вам сейчас все покажу. Та <реш> вот так вот. И у них точно такой же костюмчик. Если я, в принципе, вот эту куколку сейчас раздену. Смотрите, они одинаково меняют цвет. У них футболочки, трусики одинаковые. Только у малышки полностью черные ножки, а у большой колготки в сеточку. Ну и волосы, в принципе, у малышки просто появляется такой малиновый ободочек. Но очень-очень классно и круто. Вот такие две сестренки сегодня мне попали. Ну, а если эта куколка мне цвет, значит она плюется. Ну ничего себе, здравокрейсер, это что ж получается? У тебя есть не только младшая сестренка, да еще и взрослая сестра-близнец. Получается, что так. Но ну, мне мама ничего не говорила. Ну, привет, пекинсели. Привет! А ты забавная. А ты любишь мороженое, как и я? Я.